Страх смерти. Что делать со страхом смерти? Привет, друзья, меня зовут Елена, и добро пожаловать. Это канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшний вопрос пришел от одного из зрителей моего канала. Этот человек поделился своими переживаниями, я ему очень благодарна. Он, у него на руках буквально умер его дядя. И это был очень тяжелый и болезненный период в его жизни. С тех пор а, все вроде бы нормально, но его посещают навязчивые мысли. А, как и любой другой, он боится, что вдруг, если кто-то другой из близких умрет, и он снова должен будет проходить через эти болезненные и тяжелые чувства. И он спросил меня, что же делать, что делать с этими навязчивыми мыслями, что делать со страхом смерти. Страх смерти – это один из экзистенциональных страхов. Экзистенциональный значит, что этот страх мы познаем через то, что мы его испытываем в своей жизни, не через теорию. Конечно, каждый из нас знает, что жизнь конечна, что смерть придет когда-то в один день к нам. Но мы как будто бы а, это блокируем, мы игнорируем, мы не хотим сталкиваться с этим. Мы много раз слышали, что нужно заниматься спортом, питаться, следить за своим телом. Мы слышали про неизлечимые заболевания, про наркотики, про вред курения, алкоголя. Но тем не менее мы это игнорируем, мы не готовы сталкиваться с этим страхом. Обычно первый раз мы сталкиваемся с страхом смерти в детском возрасте, когда умирает кто-то близкий, например, бабушка, которая приходила к нам в гости каждые выходные, или может быть соседка, которая каждый вечер сидела на лавочке, или может быть подруга мамы, которая приходила и с нами очень часто и много проводила времени. И ребенок, он пугается, он не знает, что происходит, он не понимает, почему человек исчез, а как правило, большинство взрослых тоже не знают, что делать с этими чувствами, и они не могут помочь ребенку. И ребенок, он как бы вытесняет эти чувства, они где-то спрятаны глубоко-глубоко внутри него, и он как будто бы их игнорирует. Но на самом деле они сидят внутри и просто ждут следующего момента встречи с этим же чувством. Как правило, второй раз мы сталкиваемся со страхом смерти, это когда мы уже вырастаем и умирают наши родители или какой-то другой близкий для нас родственник или человек. А, здесь уже наши негативные чувства и болезненные чувства, они накладываются наверх тех чувств, которые были у нас. В детстве и здесь очень часто появляются навязчивые мысли и возможно автор вопроса именно говорит об этом когда а это чувство, оно возникло еще не впервые, а уже как будто бы наложилось. И тогда мы боимся, что оно снова придет. Оно настолько сильное, настолько тяжелое, что человек начинает менять свой образ жизни. Человек начинает питаться, начинает а, питаться правильно, начинает заниматься спортом, начинает ходить в церковь, потому что он верит, что Бог его защитит. Человек может заниматься медитацией, начинает читать какие-то книги, и в этот момент человек как бы пытается договориться или обыграть смерть таким образом, я буду следить за своей фигурой, я буду питаться правильно, я буду заниматься спортом, и смерть не придет ко мне. То есть это такой защитный механизм, и он естественный для любого человека. Мы стараемся избежать смерти, не думать о ней, и стараясь быть здоровым мы как будто бы позволяем себе не думать о смерти и третий раз когда мы сталкиваемся со страхом смерти это когда мы боимся за свою собственную жизнь. Это самый сильный страх смерти, он намного сильнее предыдущих двух. Обычно этот страх смерти может возникать, когда мы попадаем в ситуацию, опасную для жизни. Если на вас кто-то нападает, если вы попадаете в ситуацию, где вас избивают, или вы едете на какую-то... Вы идете на какую-то серьезную операцию. Или если вы заболели, и у вас очень маленький шанс того, что а, болезнь уйдет, и вы сможете ее излечить. Здесь реакция может быть совершенно разная. Один человек может просто притвориться, что ничего нет. Как? Правило это часто бывает, когда у человека обнаруживают раковое заболевание. И есть люди, которые просто игнорируют, они не, как будто бы не верят, что это с ними произошло. И люди могут, например, пойти в церковь и начать очень сильно молиться Богу, веря в то, что Бог их исцелит и им не нужна химиотерапия. Или, например, человек может начинать бегать из одного госпиталя в другой и пытаться сделать снова анализы и тесты, чтобы ему сказали, что у тебя нет этой болезни. Он как будто бы пытается найти того единственного врача, который не сможет в него увидеть это заболевание. Также человек может начать пить, курить, использовать наркотики, он как будто бы говорит, ну давай смерти, я, я выше тебя, я тебя контролирую. Не ты ко мне придешь, а я. Я буду жить, наслаждаться жизнью, и я буду решать, что делать со своим телом. Поэтому страх смерти очень сильный страх. И отвечая на вопрос, что делать, мой ответ – идите к терапевту, идите к психологу, идите к тому, кто вам поможет преодолеть этот страх и принять его в своей жизни. Обычно для этого достаточно 5-6 сессий. Как правило, наши друзья, родственники, коллеги, наставники, близкие, супруги, они сами не знают, что делать с этим страхом смерти. И они нам не могут помочь. Поэтому в данном случае нам очень важен терапевт, специалист, который знает, что делать в этой ситуации. Если у вас есть такой страх смерти, обращайтесь. Я приглашаю вас на свои занятия по скайпу. Все контакты будут внизу. Также люди часто обращаются ко мне со страхом старости, со страхом одиночества, от того, что я останусь один и буду никому не нужен, с этим также связан страх женщины остаться одной, невозможность найти а, пару и выйти замуж. Страх а, быть а, парализованным, страх быть беспомощным, немощным, когда я не могу следить, я не могу контролировать свою жизнь, свой организм. Поделитесь внизу в комментариях, какие страхи испытываете вы, как вы с ними боретесь, как вы считаете, какой самый страшный, самый сложный страх в жизни и почему. Буду ждать ваши ответы. А сейчас поделитесь этим видео на своем фейсбуке, твиттере, вконтакте. Подписывайтесь на мой канал, я выпускаю новое видео каждую неделю. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.